Всем привет! Рано или поздно каждый фронтендер сталкивается с тем, что необходимо обрабатывать события клика по разным кнопкам. А в данном примере мы это разберем с таким вот симпатичным автомобилем. И самое распространенное событие это банальный клик по кнопке. Например, pop пап ВКонтакте. Вот крестик которому происходит только одно событие клик здесь у меня есть простой js файл я предварительно получил э, все элементы с которыми мы будем взаимодействовать чтобы не тратить ваше время и начнем э, с простой кнопки button клик. я уже получил ее в константу Здесь у меня также имеются две функции, они очень простые, они понадобятся чуть позже. Это просто украшательство. Одна функция, которая издает сигнал, если я получаю новое аудио, и она играет. И также функция, которая меняет бэкграунд. Она сейчас понадобится. Итак... Самое простое – это событие клик. Тут же вызовем функцию. Собственно, событие готово. Мы просто щелкаем происходит клик. Давайте добавим немного мои. Функция, которая вызывает аудио и функция, которая меняет картинку. Здесь я передаю первую картинку и вторую. Так вот просто это работает далее второе самое распространенное событие это так называемый тогл, когда элементу просто добавляется второй класс мы нажимаем какой-то класс добавился что-то произошло а вот пример того как может работать класс toggle либо же это может быть флаг о котором я расскажу чуть позже Здесь я уже получил отогл. Начинается все довольно похоже. Мы также сначала объявляем клик, но теперь мы должны присвоить класс нашей кнопки. Пишем класс-лист. toggle И у меня есть предварительный подготовленный класс. Кнопка нажалась, кнопка отжалась. Так это выглядит ваш HTML. Вот появился класс. Нажимаем, он сейчас Появился. Это работает как бы, как если бы мы ввели команду класс-лист ADD и как класс-лист remove. Только все в одной команде. Я также немножко добавим магии и если у нас находится сейчас класс батон-пресс то мы при повторном нажатии будем включать эту картинку. Для этого нам нужно запустить проверку, если... Здесь мы спрашиваем, если класс-лист в данный момент у нас button press, то мы меняем картинку. Так, и следующее распространенное событие. Это событие флаг. Оно визуально делает то же самое, но... Происходит это все без помощи классов, без взаимодействия с классами. Я просто скопирую код. Здесь нам понадобится глобальная переменная флаг, которая по умолчанию будет выключена, то есть false. А это запись означает, что при запуске функции, то есть по клику мы присваиваем противоположное значение. Если изначально у нас флаг False, мы кликали, он станет True. Итак, будет склично True False True False. Далее мы проверяем, если у нас флаг Это короткая запись означает, что у нас флаг true, то мы бэкграунду присоединим включить фар. И также команда понадобится. Добавим класс button press. Только здесь мы просто добавим его пистола. Вот, видите, класс добавился. И теперь else делаем противоположное. Здесь мы класс удаляем и меняем background. А, небольшая ошибка. Эта кнопка нажимается. flag Здесь мы добавляем классный элемент. Здесь у нас все происходит через JavaScript. А также еще одно очень распространенное событие. Это нажатие кнопки мыши и ее удержание. Когда мы нажали кнопку, произошло одно событие. Как только мы отпускаем кнопку, произошло другое событие. У меня есть переменная up-down, с которой мы будем взаимодействовать. что вызываем Event Listener. И здесь нам потребуется событие Mouse Down, в котором которому мы будем также менять background. Только здесь давайте уже будем включать дальний света. поменяем на зоне кнопки я нажал мышку событие произошло отличается оно от события клик тем что мы можем управлять состоянием отжатия при событии просто клик а мы этого не можем делать и я продублирую Аналогично делается событие mouse-up. Я нажал, отпускаю мышку, событие сработало. Также очень распространенным событием является динамическая смена класса. Вот пример в виде кнопок. Когда может пригодиться динамическая смена классов, мы нажимаем на любую кнопку, с других кнопок автоматически снимается класс. Можно дополнительно при этом менять контент. Мы это можем сделать при помощи перебора. Для этого я получу все кнопки через query selector all то есть buttons это вот эти все четыре кнопки и напишем функцию, которая для начала просто проходится по всем кнопкам и у них он проверяет нет ли у них класса Active. Класс Active я заранее написал. Он будет добавлять светящуюся рамку. И здесь в условии мы проверяем, есть ли у каждой кнопки класс нам нужный, класс list contains и я буду проверять наличие класса из active. Если этот класс есть, то мы его удаляем командой класс list remove. можно проверить это на любую кнопку повешу этот класс смотрите она загорелась сразу же вызову функция работает пускай пока мигает не мешает далее Мы берем, опять же, наши кнопки и проходимся крючком. Назовем снова item. И здесь давайте для разнообразия использовать mouse hour. Но это может быть также и событие клика. Если указатель мыши находится над кнопкой, то мы вызываем функцию анонимную, которая у нас очищает нашу кнопочку. И далее нужно лишь заново задать класс. Это могут быть клики. По кликам могут переключаться табы. Можно контент динамично переключать. Возможно, в следующем видео я покажу, как сделать табы. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока.